не курить эта вещь хорошая в процессе того как бросаешь курить резко повышается метаболизм в организме то есть хочется очень много есть эта пища быстро переваривается вот как бы на фоне этого люди и поправляются вот решил немного усложнить себе задачу для начала бросил курить и начал придерживаться, ну, ограничивать себя в еде, вот, жестко. В результате чего за неделю я потерял в районе 3 килограмм, и за вторую неделю потерял в районе 1,5 килограмма, ну, в общей сложности 4,5 килограмма. Так вот, не знаю, получится ли окончательно бросить курить и не набрать вес, то, что хотелось бы сделать в принципе и вообще не очень хочется <свят> <свят> дальше продолжать курить потому что стаж большой а полезного от этого очень мало и если вы тоже хотите бросить курить задумываетесь то как сказал один из подписчиков бросать нужно сразу и резко не задумываться насчет того стоит ли не стоит конечно стоит вот хотя бы ради того чтобы не приносить топачным компаниям лишнюю прибыль вот. и не быть зависимым по утрам по вечерам в течение дня подходя на остановку закуливаясь сигарету садясь в транспорт и воняя на весь салон я не знаю там выходя из метро транспорта тоже хватать быстро за жахалку сигарет доставать искать покупать бегать с утра думать о том чтобы завтра они у тебя были ну это глупо это просто глупо это незачем в современном обществе Просто человеку это просто незачем, я так считаю. От этих привычек нужно избавляться. Так, хорошее приложение для Mi Band 2, который у меня на руке. Очень грамотно продумано, сделано здесь э, шкала веса. Единственное, что нужно будет свои показания вводить вручную измерять, вводить. Вот здесь динамика снижения веса за эти две недели. Ну и как бы вот динамика ходьбы. Не сильно интенсивно я ходил. До 10 тысяч шагов в день не делал. Если увеличить нагрузку, то сжигание килокалорий будет больше. Соответственно и процесс будет виднее, явнее вот здесь в этом приложении очень удобно можно следить за сном и за пульсом в принципе измерять пульс чего я до этого не делал вот достижение ну и пульс померяем и при замере пульса Сейчас я успокою, меряю. У меня пульс 73 удара в минуту. Вот в принципе и все. В этой приложухе, которая контролирует ходьбу, вес, калории. Ну и судя по всей этой активности, можно будет больше ходить любовь для того, чтобы собрать на нос. Ну, плечи. Килограмма. калории, но не интересно. А вот во всем остальном. Потом. Вот, в этой ситуации поставим все под контроль. И если все будет нормально, ну, как такого у уже нет, с в принципе. Вот. Мы здесь не легаем. Смотрим.